Доброго времени суток, люди и монстры. Сегодня мы играем снова в Cat's Aliquid, И это, возможно, уровень, который был построен красной кошкой или красным котом. Ей просто нужно было сфокусироваться не. На, впереди... на том, что впереди нее, и больше ничем. Они ее отправили в этот мир, чтобы и это чтобы занятие чем-то не совсем я понимаю зачем, но они поэтому ее отправили вот в этот мир. Ну как вы помните в той части красный кот предложил этот мир свой. Ну я думаю что он его, потому что он ведь красный тоже. И здесь Сразу видно различие, пол очень неровный такой, везде вот эти штуки, которые стреляют. Ну хорошо, что хотя бы нету штук, которые взрываются, хотя, наверное, они потом будут. Все время забываю, что я могу просто вот так вот превратиться в воду, и до меня эти пули не достанут. Самое трудное это идти вперед, когда они летят в ту же сторону, куда иду я. Ой, то есть в противоположную, вот так. Потому что я не успеваю перепрыгнуть, чтобы еще не попасть под пулю. Ну, здесь хотя бы сохранение есть, то хорошо. Так. Зачем я упал-то тогда? Наверх. Наверх. Эй, ну хоть как-то. Еще раз. Оп. Вот, вот так надо было в первый раз. Смотреть, вообще даже не получил ударов. пули настолько большие что у них даже гравитация есть и даже так надо же они еще с разной скоростью и с разным углом стреляют а -а -а, интересно хорошо что они не взрываются иначе это было бы очень трудно проходить так сейчас о, а как это я как это я прошел и и сейчас тоже прошел буквально вот под ним и не получил ни единого удара странно вот эти мел, мелкие пули они просто летят вперед а большие они все-таки большие поэтому они падают хотя это не очень логично маленькие тоже должны падать со временем а они вообще не падают просто летят вверх вот видите они не падают. Она начинала чувствовать себя уставшей от вот этого устать можно устать разве что быть такой сконцентрированной на том, что происходит? Но это да. Сейчас вот попали по мне. И какие-то это должен с первой попытки пройти? М -м, никак? И пока что вся музыка из этой игры это просто более крутые ремиксы оригинальный Интересно, будет тут что-нибудь новое или все еще будет? Ну, такой же, как в первой части, только ремиксы. Мне кажется, что нет, все останется такой же. Так, а здесь. <звук> здесь надо было просто рассчитать момент. Так, сейчас он выстрелит наверх и ну. Ну да. <звук> так, сейчас. А, ну, круто и так тоже можно. Хорошо. О, нет, они теперь взрываются. Это то, чего я боялся. Вот как мне этого избегать, а? Ну, как-нибудь надо. Так, сейчас быстро пройдем здесь. А, и кстати, штуки, которые выстреливают, штуки, которые взрываются, они выглядят... Хотя нет, они выглядят так же Мне показалось, что оно выглядит как-то по-другому Но нет, оно такое же Так как я прям Ой, прям под эту штуку попал Надо аккуратнее О, отлично, я прошёл. И даже ни одной жизни не потерял Так ой ей, ёй ёй нет Отсюда наверх не забраться ладно ну теперь-то я смогу пройти здесь смог хорошо но ударился об шипы ладно так снова здесь я и снова и снова я попался туда же снова об это же ударился. эта штука меня по голове ударила ну теперь-то я пройду надеюсь с двумя жизнями да одну жизнь все равно потратил вот на то чтобы пройти там и наконец-то мне дали сохранение теперь я могу пройти Ого, здесь даже две. И они взрываются в центре. Ну хорошо, что они не взрываются раньше. Так, а здесь. А, ну здесь то же самое, только шипы стоят. С двух сторон, да? Ого! Вот это я прыгнул. И наконец-то здесь нормальные пули. Эй, нет, и снова эти. Может быть, и ее друзья не были правы насчет этого. Возможно. Потому что изоляция не каждому помогает. И вот такая вот концентрация. Ой-ой-ой-ой. Как это я? Я ж чуть не умер от этого взрыва ладно сейчас надеюсь что я смогу дойти до выхода отлично ого это что самонаводящиеся самонаводящиеся штуки прикольно вроде как от них уворачиваться не так уж и трудно или же трудно не хурачиваться могу ли я пропустить ее сверху и что тогда будет она ну-ка вот видели она подо мной пролетела так а эти пули еще и ускоряются так это еще труднее теперь избегать их надеюсь сквозь эти дырки не могу не могут пройти. Не могут, но они меня здесь достанут. Ой-ой-ой-ой. ⁇ чуть-чуть, еще чуть-чуть есть. Фух. и там еще было написано, что кошка не чувствовала себя лучше. Она вообще-то чувствовала себя гораздо хуже. Ой, тут большая комната. Кажется, я это должен был пройти. С трудом а я просто пробежал насквозь <смех> Да. она была полностью истощена ну и зато теперь она сможет сказать друзьям что их метод не помог а наоборот Так, надеюсь... Ладно. В этот раз попытаемся без потери жизни. Попытаемся. Так. Так. Ладно. И здесь. Наконец-то, может, я смогу пройти? Да, прошел. Так. Вот это самое худшее. Вот так вот ходить. Это было неправильно. Что неправильно? Что она чувствовала себя хуже? Что ты чувствовала себя хуже? Возможно, неправильно. Так, одна жизнь, одна жизнь. Все, дошел до чекпоинта. Теперь можно жить спокойно. Если бы эти штуки взрывались, это было бы гораздо труднее. Она знала себя лучше. Она знала, что ей не нужно что-то такое. Ты уверена? Хотя, ну... Думаю, что да, она уверена. Ну так скажи это своим друзьям. Я думаю, что в этот раз... Они поймут. Она решила пойти куда-то в другое место. Далекое место, где ей не придется беспокоиться из-за того, что э -э о чем ее друзья думали, что это будет лучше. Было ли это неправильно? Она не хотела расстроить своих друзей. Она не хотела она, хот... она не хотела, чтобы они думали, что она их не уважает. Она сделает извинения исчез... за исчезновение позже. Хм. Ого, этот мир выглядит так, вот чтобы он весь из шерсти или из, или из травы. Кошка была теперь далеко-далеко от всех. Какой же мир будет на этот раз? Ого! Как я и говорил, он будто бы из травы сделан. А. М -м, музыка, кстати, хорошая здесь. И это похоже на футбольный мячик. нажать кнопку о я могу выносить но это реально теперь похоже на футбольный мяч так эм, что там было написано зажать кнопку движения и нажать кнопку вот эту вот теперь она была сама по себе а вот как все понял то есть если я буду идти вперед ну или в другую сторону и кину эту штуку, то он. Это чувствовалось как-то liberating. Странное слово. Ну, наверное, она себя хорошо чувствовала. Понятно, то есть, если я буду идти вправо и нажму кнопку, она кинет в ту сторону, куда я иду. Это немножко неудобно. Ну. Но... Ну да. Вот, держите кнопку и нажимаете, понятно. Так, и эту штуку кинем. И третью штуку кинем. Отлично. Сейчас с одной жизни пройду? Да, пройду. Я эту штуку толкнул даже сам, не поняв как. То есть, вы хотите сказать, что весь мир будет состоять из того, что я буду носить эти штуки? Должно же быть что-то еще? Не может же все быть так просто. Здесь как. А, ну я могу просто перепрыгнуть этот квадратик. М да, пройти я там, кажется, не смогу. Я могу только его перепрыгнуть. Ну или же попытаться добросить. Ну, ну как-то так. Черт, не получается пройти так. Ладно, видимо, только. Видимо, только перепрыгнуть я могу или все-таки докинул докинул да докинул хотя я не понимаю разве не было бы проще просто перепрыгнуть а, ладно так э -э. а во как он создал выход интересно Вот это уже опасно прыгать над лавой а эта штука меня просто подбросила мне туда надо да мне надо то есть мне надо вот это все пройти наверное чтобы взять кубик да? И эти белые квадраты выглядят так будто они созданы тоже вот этой вот этим мячиком да вот он шестиугольник сейчас нужно просто спрыгнуть вниз и вот так вот его кинуть. Да. Именно так. Так, а здесь? Ну, здесь кажется то же самое, да. Мне просто нужно дойти до туда. Аккуратненько. И забрать эту штуку. Так, давай падай. Сейчас поднимешься, я сбегу вниз. Пока ты там внизу. Так, сейчас. Вот так. Отлично. Оп, и вот так. Да блин. Почти же дошел, но как так? А, Ах, сейчас заново все проходить. Да ладно, еще здесь умереть. Я угоразился. О, еще, кстати, сзади меня исчез. Исчезла штука. Хорошо, что они хоть и спавнятся вечно. А то бы сейчас вот потерял его и все. Так. Да ладно, он упал в лаву. Надо было подождать и посмотреть, не появится ли он. Он сейчас там снова. Вот он. Ладно, сейчас нормально донеси хотя бы. Где он? Я уж подумал, что снова потерял его. Ладно, сейчас попытаюсь допрыгнуть. Допрыгнул. Их ударился. Еще один раз ударился. И сейчас с одной жизнью надо мне попытаться пройти здесь, как пройти? Просто пробежать, может быть? А. Ну да. И эта штука создаст выход, верно? Ага. А почему нельзя было создать выход раньше? Например, в самом начале. А ты что такое? Что ты такое? Он хотел схватить мой шестиугольник. Хм. И сейчас они хватают его друг у друга. Ну, извините, конечно, но он мне нужнее, понимаете? Опа. Слышь? Мое? Вот, вот, отдай. Все, не получишь больше. Понятно, эти штуки у нас будут плюшкить наш шестиугольник. Сейчас их трое. Так, отдай, отдай. И сейчас они друг у друга будут по кругу воровать, пока я не упаду в лаву. Хорошо, что здесь было сохранение. Так, хватаем, хва, хватаем, кидаем. Мы только не умираем. Так, давай бери, я возьму у, у тебя, ну или у тебя, у тебя. Все, одна платформа готова. Сейчас нужно на нее, наверное, запрыгнуть и оттуда уже кинуть второй. Ага. Вот она. Сейчас бы не хотелось бы, не хотелось бы умереть. Ладно, я просто обрежу для вас до того момента, пока я сам уже, наконец-то, дойду до туда. Отлично, я дошел, И теперь их трое. И у них один. Один вот этот шарик на них троих. Ну, теперь у них нет вообще ни одного. Извините, конечно, что мне пришлось его забрать, но... Я думаю, что он мне нужнее. Я думаю, вы найдете, чем себя занять. О, и кстати, я сейчас прошел под этой штукой. А я думал, что не получится так. Она продолжала думать о своих друзьях. Они, наверное, сейчас беспокоятся о ней. Она должна была встретиться. И здесь сверху, слева я вижу вот этого плюшкира, который стоит там и ждет. Она должна была встретиться со своими друзьями. Пока что, Пока что она еще не сделала этого. Ах, да, я забыл, что ведь когда я превращаюсь в воду, я теряю шестиугольник. Вот сейчас вот перепрыгнуть. Да, можно, в принципе. Так, сейчас он должен у нас украсть эту штуку. Ну... Но... Если он успеет. Перед тем, как я упаду в лаву. Может вообще просто ему кинуть? Хотя, меня эта штука никак не замедляет. Ну, мне бы сначала дойти просто. Так. Так. Сверху. Пройдем сверху. Вот здесь. Главное не упасть. Э, не, э, зачем я его уронил? Сейчас обратно идти. Ну ладно, хоть жизни не потерял. Так. Так. Так. Ой, я кинул. Он промахнулся, как и я тоже. Ладно, вторая попытка. И для него, и для меня. Проходим здесь, прыгаем здесь, по платформам, по платформам. Так, все. Давай иди сюда. Сверху проходим. Так, так. Ну сейчас я надеюсь смогу. Так, отдай. Все, спасибо. Спасибо, что поддержал для меня. И я наконец-то смогу пройти дальше. Надеюсь, здесь я не умру раз сто. Так, здесь нам, я так понимаю, налево, да? Ого, здесь много чего. И здесь у нас шестиугольник, да? Значит, берем его и по вот этим прыгающим платформам проходим. Попробуй поймать меня. Не можешь, не можешь. Так, ладно, пошли. Так, сейчас, сейчас. Вот так, все. Эй, ты чё, Отдай. Отдай. Спасибо. Все, я пор. Потом у меня вылетела игра. Да, обидно. Ну, я вернулся, и теперь снова надо это проходить. Ну, надеюсь, я сейчас пройду быстрее, чем тогда. спасибо и да ладно он успел ладно сейчас я все равно уже все и теперь я смогу еще дальше пройти надеюсь там не будет еще одного такого же ох там чекпоинт но это хоть как-то упростит мне задачу теперь нужно снизу живут, что сказать. Так, стоп. А с ним я должен, значит. Он забрал его обратно. Ладно, с ним я должен дойти до туда. У меня получается, три даже есть место, куда я должен кинуть. Так, сначала возьму тебя. И сейчас они друг друга будут красть, да? А, нет, они просто вот у этих. А третьего они вообще не трогают, он там у стенки. Может быть, сверху, или как-нибудь по стене забраться, может, как я тогда достал туда -то до него. Просто упал на выход. О нет, они теперь взрываются. Еще хуже. Она пыталась игнорировать эти мысли. Они передают взрывающиеся штуки? Хм, им-то пофиг, кажется. Они-то роботы? А мне вот нет, потому что эта штука взрывается. Но они не уходили. Мысли эти а, ну, спасибо что хоть платформы не взрываются и то хорошо видимо неважно из чего было сделано эта платформа она будет стоять Смирно. это то разрывается да а что если я кину его и он взорвется в полете хотя наверное ничего интересного-то и не будет Это что? А, ну, ладно. Это просто такая штука. Она не должна была чувствовать себя так ужасно. Пока что она чувствовала. Ага, здесь, значит, их нужно выкидывать, наверное. Вот, и уходите. Уходите. Спасибо. О, нет, теперь они будут... А, просто вот так, что ли? А нет, они будут падать с нескольких сторон. Даже так. А, ну да, я же могу просто оттопнуть их. И как я забыл. И здесь... Да, и сейчас будет еще сложнее такая же штука. Теперь здесь будут вот такие штуки. в избегать Ох, я снова здесь заспавнился ладно пройдем не так уж и трудно вроде как последний можно просто оттолкнуть. вот так и все равно получил урон Ой, как же я сейчас это буду с одним хп то проходить хоть один раз ты здесь я думаю что ударюсь Например, сейчас. А, нет. Они исчезают, когда взрываются. Ой, они исчезают, когда ударяются оранжевые фи... штуки. Ого, я прошел даже... М -м, не прошел. Так, здоровики. Уйдите, не мешайте, пожалуйста, движению. И ты уходи оранжевую штуку и ты и ты тоже не мешай. Все. Ну, почти все. Так, так, так, так, так. Ничего себе, я прошел даже без единого удара. А это что такое? А, ну, она просто бьет молнии по этой штуке, да? Ага, и когда она бьет меня, ну, когда она бьет эту штуку, я ее держу, получаю урон тоже. Хорошо она почему-то издает звук, похожий на... Не знаю, звук, как будто что-то готовится. Или что-то такое... Похожее. У меня это вызывает ассоциацию с едой. Жареной какой-то. Ну и не с едой, а именно вот с маслом, которое... Такие звуки издает, когда оно нагревается. Ну вы знаете. Возможно... Разработчики именно так и записывали эти звуки, кто знает. Что если я кину его прямо отсюда? А ну, он просто не успеет дойти, да? Но ну, сейчас успел. Хорошо. Ох, мне кажется, дальше это все совместится. Ее друзья просто пытались присмотреть за ней. И она подвела их. В смысле присмотреть? Ты что, маленькая, что ли? Мне кажется, нет. Она, они как бы твои друзья, они, а не... они а няньки. Не знаю. Так. А, ну, здесь наверное нужно сначала. Этот, а потом этот. Так, берись. Кидай, кидай, кидай. Нет. Или... Не, нет, надо было сначала... Надо было сначала кинуть тот, который справа. Потому что я просто не успею донести тот, который слева. Надо было сначала кидать тот, который слева, да. Значит, тебя. И пока тот бьет молнии первого, я смогу кинуть тебя... Ой, снова не закинул. Ну, сейчас я просто не успею, вот смотрите. Сейчас унесу его... Давай, бери. Сейчас унесу его от этого, и он его ударит. Да. Ладно, надо сначала брать левый. Понял. Эта игра уважает левшей. Берём. так давай бей молнией, отлично. и Сейчас, даже сейчас надо торопиться. Так, берем, кидаем. И то не добросил, Так, сейчас. Только-только появится, все сразу кидаем. Фу, я уже думал, что переброс будет. Хорошо. Интересно, сколько еще этих уровней осталось? Я не могу ведь это никак посмотреть, только разве что выходить из игры. А здесь как? Здесь вниз? Ну да, наверное, мне вниз. А, даже так мне крапкаться надо. Может быть, она должна встретить своих друзей и извиниться? Возможно. Это уже как ты сама хочешь. Ой, ой, а я понял, все, я понял. Сейчас у меня заново все проходить надо, чтобы вернуться к этому. Надо было взять его и кинуть. Чешь я такой дурачок. Надо было просто умереть. И тогда бы я вернулся сюда. Всё. Ого, здесь даже... Здесь надо не носить, здесь надо перекидывать. Мне кажется, дальше они будут взрываться, и нужно будет их так кидать. На время. Скорее всего. Так, я снова здесь... Интересно, если я... Интересно, если я... Хватит падать. Интересно, если я вот сейчас скину вот эту штуку вот так и сохранюсь, останется ли она? Или это сохранение просто сохраняет мое место, но не время? Мне кажется она не сохранит ничего так я снова его потерял ну хорошо что хоть недалеко ушел так снова забыл что нужно кидать вот так а могу ли я отсюда добросить возможно но лучше не рисковать потому что возвращаться обратно мне лень вот, это, о чем я и говорил. Сейчас нам нужно на время кидать. И там тоже находится эта вот штука. Если бы я перебросил, оно бы стукнуло молнией. Если бы я не добросил, оно бы катилось, оно бы тоже ударило молнией. И тут нужно, получается, рассчитывать идеально, когда оно должно ударить. И холяться должен скинуть. Так, а что, стоим-то, идем, идем. Здесь уровень похож на первый. Немного. Возможно, это последний уровень. Наверное. Но ну, значит, в нем должно быть все, что было в тех уровнях. То есть взрывающиеся штуки, плюшкиры, молнии, как это обычно бывает. Посмотрим. Это все было для меня утомительно. Меняться между тем, чтобы быть и нет и не быть со своими друзьями. Но это уже считать так жизнь стало хорошо так зачем я сейчас вышел зачем я сейчас вышел о нет она сейчас сбросится да она сбросилась ладно я просто просто обрежу. я вернулся ну снова здесь, а здесь как там же третья штука у меня нету третьей штуки а то есть она просто лежит немножко справа ладно я что-то далеко кинул но все равно я замагнитил как-то хорошо о нет здесь есть и плюшки но она, она все еще могла исправить это ее друзья были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 со всех сторон, да. Так, уйди, уйди, нет. О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ох, я его подобрала, она по на... на... голове. Если бы я тогда не взял бы эту штуку, я бы прошел, наверное. Хотя, возможно, я бы умер от тех двух, которые падали. Ладно, сейчас попробуем снова дойти снова с одной жизнью и попытаться попытаться выжить это сейчас просто буду их выкидывать вот так вот, вот брать вот так вот выкидывать все все и ты тоже уходи нет тут все таки не... здесь все таки не получится пройти без потери жизни наверное один раз то хоть и придется удариться поэтому эту жизнь лучше не терять так берись хорошо мы дошли и у меня осталось еще две жизни это значит что я могу один раз удариться но только не об этом Ой, я ударился на самую первую от которой можно было просто Избавиться, выкинув. Спасибо. Спасибо, Туча. Спасибо. Я снова взял его. Случайно. <свеч> так, берем. В этот раз может быть вообще без потери жизни попытаюсь пройти. Тогда у меня будет больше шансов выжить. мне вообще ударяться нельзя, потому что если я сейчас потеряю одну жизнь, то у меня останется одна, которую я точно вот здесь вот потрачу. Так, уходи. Все. Так, и ты уходи. И ты уходи. О, нет, я ударился в эту штуку. Так, вот, живём, живём, живём. Давай, давай, давай, давай, давай. Вот чуть-чуть осталось. Ах, что ж такое то Ну давай еще, еще разочек. Без потери жизни. Хотя я и так уже одну потерял. Так. Снова здесь. Так, первое, уходи, Все, вот, даже вот, запретил эту штуки Выкинул, сам же в лаву упал Это меньшее, чего я могу умереть Самое худшее, чего бы я мог умереть Так, сейчас я лучше сохранюсь снова Или... Хотя, не, если я сохранюсь, у меня вроде жизни не восстановится Надо было проверить раз ударяются ударяюсь там где нормальный человек бы даже не подумал что там можно вообще удариться может быть сейчас я смогу пройти без потери жизни хотелось бы в это верить так китай не докинул Ударится целых два раза, но пока что вроде как мне это и не надо. Вот здесь вот может понадобиться. да. Ну один раз удариться можно. И у меня еще две жизни, отлично. Сейчас будет вот не умереть от этого. Здесь-то еще кажется не выход, да? А нет, тут уже выход. Фу, это было трудно. Она не знала точного пути назад. Но она знала главное направление. Какой же мир будет у нас сейчас? Ого. Ничего себе! Сильно мир преобразился. Шестеренки, трубы, в которые я могу каким-то образом пройти. Так, а как именно за них залезать? А, ну просто прыгнуть. Понятно. Не, ну а чё? Интересно. И музыка тоже интересная. Опять же, ремикс из игры. Ну, на этом, наверное, нужно заканчивать. Увидимся через 4 дня. Да, теперь я выпускаю части прохождение этой игры каждые 4 дня. Ну, другие вещи тоже...